вот так вот такая вот один на один сейчас освоимся это разминочное было а что это сейчас два на два будет не, nee, это не будет 2 на 2, 2 на 2 не нашли. Ой, 2 на 2 не будет, кажется, Пушки. он на себя опять, пацаны. Ручки, можем давайте. затимиться просто, запомните с скины друг друга. Да, да. нам mm -hmm. нужно держаться друг друга, держаться mm -hmm. друг друга. Мы можем как крысов ну, просто одного втроем долбить. По-моему, по соседству все вот в тот да, раз. Да, да, да, я Андрюху один раз убил, <laughs> как крысов в Да, да, да. Так, ага, ага. И чё, как, кто вот, понять? Какой цвет, какой цвет, какой цвет у вас, какой цвет у вас? Я не а, у меня зеленый, зеленый, зеленый я. Я зеленый. Я, я справа желтый. Я, справа, я желтый. видел желтый. Я синий, кстати, да. Желтый, Все, ну, а вы тоже рядом а со мной? Да, ну, ка да, я гляну. Да, да, да. Зеленый, да, видишь зеленый. Вот, а синий? Нет, я Да, да, да, рядом с желтым. Все, держимся, пацаны, вместе. Как крысы просто одного втроем, ебать, будем. Масли задавим. Вы будете кровать отстраивать? Я, наверное, сейчас застрою и сразу на центр попробую рвануть. Ну, ладно, Такая же история. Или хотя бы просто рвануть на центр, думаю, сразу. Бля, если конечно когда-нибудь даст ресурсы. Спасибо за э, битсы. Да сколько там? Семь. Прикольно, если бы, вот, знаешь, вот, вот как закидывают битсы на твиче, так бы биткоины закидывали в таком количестве. Неплохо <laughs> было бы, конечно. Так, а синий, кто тут еще один? Синий это по-моему. А, это стоп, ты же не, синий, Не-не-не, не, пацаны, синий это ты, брат. А, не, там Я... там какой-то мужичок другой синий, ага. Так, так все. Нет, ресурсы закончились, ой! Крепись, братик. Это было... Yeah, mm -hmm. Я чел, я наконец-то научился бегать от игры. Ага, тут ты встроился сюда! Да! да. Ну, но, но ресурсы быстрее закончились. О, а там что? Yeah. О, блядь, чуть не пизданулся. Yeah. Сука... У меня проблемы yeah. большие. А yeah. что... Значит, это кнопка за баги, а что это за огромный зеленый член? Так... Слушай, брат, ты можешь как-то зафармить и за мной вернуться? Да. Мне просто чел запалило, я прям в самом, самом центре. Ты же желтый, да? Ты... Да, а, да, давай, да, давай. вон я видишь зеленый пришелец. Давай забирай, забирай, пробегай просто, пробегай. Ага. Он вот там стреляет, где-то справа. Ой, это была ошибка. Нормально, О. нормально, нормально. Е... Я слышал, какой-то хуй халка достал, зеленая кулебяка такая большая. Мали, мали, мали, я сейчас приду мали. в центр и попробую Стереброр, посмотрим, Так, а что за север можно купить? <связь> а? А? <связь> э, ты кто такой? <связь> Иди <говори>, нахуй! <связь> мне вот кровать ебали! Уже? А, ее уже снесли! Сейчас наблюдает а он за он сбоку, вами. Блять, вот крыс. Ко мне просто человек пришел, пока я в центр убежал. Вот поэтому, да, поэтому вначале, короче, уходить. Блять. Сука. Что за крыса? Ты бы его еще никнейм увидел, ты бы вообще офигел. А шуток. <свист> его никнейм быстро рвок. Натуре? Да. <свист> блять, крыса ебаная. <свист> Поэтому угадай, в кого он целенаправленно шел. <свист> да я понял уже, блять. Сука! Он еще и за мной пришел. Смотри, клаша в районе 8 вечера будет. Ебаный задрот. Ну быстрее! Бля, ебать меня, чело, сука, оттрахал. Как так вообще вышло? Я только отошел, ну хотя логично, Минус типа, он учёт. просто с я отомстил за тебя. Ну, как серебро, Бля, не дай не бог, у тебя еще правда, раз мне правда. в катку попадется, просто поляжет сразу нахуй. Я серьезно так, говорю. Не, не, не, не, не, просто короче, упадет, ебать, в говно лицом крашу, ебать. Кровать, Грибочек, да нихуя, блядь, вы же знаете, что пацаны. Что -то -то... А, я не что в ТЗ попросили не материться я рекламе жилет. Сейчас, не секунду, я проверю. Может быть, это правда. Так, не кровать как-то знаю, да, можно как я Мне знаю, то никто ничего не говорил. А мне не хватает серебра. Надо три, у меня два это, это, этого. Стоп, стоп, стоп, стоп. Инкриз, сифон. Авто... О, автохелф регенерация. Есть? Это на тебя. А, ну это во время упоминания нельзя. Думаешь? Да. Блин, хреново, ладно. Лучше бы накрывать было на самом деле. Не, надо застраивать, все. Так, сейчас. Так, нет, дерево не пойдем, Спор будет? Да-да-да, будет. Я сегодня стримлю, пацаны, до 12 Сейчас нет, рекламу ну, делаю. Будет. Ну, такое, а Хотя, с другой стороны, он может внутри застройки... Мы, так сказать... Ух ты, ебаный рот, бля, все ресы потерял, нахуй. А, привет. Кровать ебут. <связь> спасибо, брат, спасибо. У, у кого-то ресурсы пиздили, нет? Да. <связь> <связь> или наоборот принесли? Мне принесли ресурсы. А, наоборот, принесли? Так, баз Alarm System, Bad... О, увеличение хп кровати, так. Замедление, это, видимо, медленно ломаться вот она, походу. Ой, пацаны, ну вы же согласны то, что жилет лучше для мужчины нет, правильно? Согласен Нам полностью. Очень, да. а, Вообще ну, на сто процентов. Аминь. аминь. А, согласен. Шансы, а да. новая тех технология, вот это вот, Flexball, это же... Это же... У меня... <coughs> Прошу <coughs> прощения, бактерия. А, у, меня, у меня такая же бритва, такой станок. Так, ага, все нормально. Все, пора покупать оружие. Блин, ну тут есть челы, которые чисто сидят и ждут. Да, есть некоторые, кто просто рашит сбоку, у тебя сразу. Почему слазый, слабый грипп я? Нормальный я чел. Так, ладно. Ладно. Пиздишь, покажи. Че покажу. Не, ну все, короче. Луча у все, вы меня за базар прикнули, смотрите. Оружие есть, но ну все жить можно. Бля, понастроил тут своего дерьма, блин, а. Я вам больше скажу, мне жилет сделали имену бритву, бритва, Я выходил, я тусил, но получил по щам просто Понял, понял, понял. Написано бустер. Пойду, пойду и понаглею в центр сбегаю. Это моя бритва. Блин, это вопрос, я ноль хп, как мне тригенится? вот это да, где аптечку взять я тоже не нашел. Именная, ИМЕННАЯ! Родненькие! Просто тырю и бегу. Надеюсь, мы не умает в этот Валим! ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой Давайте пока упоминание сделаю. Гена, я могу, к примеру, сделать упоминание прямо сейчас? Вот так вот взять и сделать. Просто интересно. Конечно! Так давайте я сделаю пока. Что время терять? Послушайте. Пацаны. А мне надо на Full экран делать упоминание? Или можно, или на фоне игры можно? 5к чайнику? Нет, только не это. А какой чайник? А что ты и а, Честно? Все. Потому что жилет лучше для мужчины нет. Так. Так что смешной комментарий был. Итак... Брат спорит это только из-за разрешения. Давайте попробуем. Мы попробуем сегодня изменить разрешение. Я не знаю, но мне бы хотелось спор сыграть. А, короче. Пацаны. Так что, Ген, можно на фоне игры делать э, упоминание? Чтобы я просто понимал. Рассказать, так сказать, о, о Gelet Gaming Альянсе. Можно так, ну все шикарно. Ой, ой ой ой пацаны, Gillette Gaming Альянс возвращается в четвертый раз в самом большом составе. В прошлом году был я, а теперь Россия будет представлять еще и Silver Name, Dredd и Zaquiel. В этом году Альянс представит много интересных активностей по всему миру, включая собственную карту от Gillette Fortnite. Также подписывайтесь на новый канал Gillette Gaming в TikTok, где будет много интересного игрового контента. Гена, закидывай TikTok в Gillette Gaming. В смысле читаю? Я просто стесняюсь смотреть в камеру. Это я от себя рассказывал. Не-не-не, ребята, я не читал, вы что? Вы все, рипнулись, пацаны? Пацаны, вы все? не не не не Мы можем на самом деле что если. Я пытался. Сидит ты это самое. Вообще, да, можем, если что это. Блин, надо, нам надо как-то прям еще жестче вместе работать, потому что, ну, пока. Да, надо вначале не подпускать челик. Потому что я. Я только из своего сарая вышел, сразу в жопу отъебли. Прям я прихожу, приключься мне, чел на кровати скачет. Не донесу ресурсы. Не донесу. Костюм прикольный у него. Это Ghostbusters. Блин, ну кровать, короче, не регенится, как я понял, все равно жалко. А мне кажется, можно где-то регенерацию купить кровати, если честно. Ну я вроде покупал его два раза, но что-то ничего не происходит. Понял. Поэтому я За сками или получается. кровати я купил, прикольная тема. Слушай, тут какие-то профессионалы, да посмотри-ка не редачат. Я сейчас смотрю. Нам реально надо тымиться втроем просто. Нам надо выстраивать целый мегаполис из кровати, вот так. Согласен, так. Так. Пацаны, я не гриб запомните я не грибочек еще кто-то назовет меня грибом и я взорвусь блядь. Тут чё, тут не везде ещё стройчины можно вот, ну, так... Блин, но есть 13-го дома... Вот, вот, вы же то, что когда закончится -то. Фортнайт, можно начнётся Клэш-Рояль? А, можно... Блядь, когда короче, начнётся Клэш-Рояль, нахуй... Короче, центральный ресурс, это просто... Блядь, вот в этот момент... момент... Все. Не, не, не, не, не, не вы реально не пожалеете, сумас, блядь, блядь глядишь, потому что я покажу что колоду его, ХОК 2.6. ХОК 2.6, вы видели такую колоду или нет? Вижу, вижу, вижу... вижу. Покажите мне, блядь, ваш артилет, сука, скажите! Ответьте! Ладно, короче, голевать, а то... Это самое слава ожидает Блин, да, слушай, короче, когда малахитом грейдишь Генератор становится прям крутой И он серебро тебе дает потом после этого Да. Короче, надо да. потихонечку, знаешь, пацаны Надо центр не торопиться, просто потихонечку надо, грейди, нет, надо, грейди. Цен, надо с центра стырить всего лишь Три малахита, то есть вот эти ресурсы Ой, Малахит ничего, это зеленый большой комок вот этот, да? Да-да-да-да, да, да, да, да, да такой, Блин, блин слушай, сам... ну его тяжело забрать, не так легко. Да, их надо всего лишь три штуки, и у тебя генератор прям крутой Вы ливнули, да? Да, я а, Так, ливнули. я тоже покинул так, ну все нормально. Блин, там, там на самом деле, вот как Слава говорил, из, вышел из дома и в эту самую задницу прям сразу в центре. А там да, да потому что дикие да? Дробы, чем... Короче, да. строится не только прямо, можно, можно сзади острова тоже строиться, потому что они. Знаете, так знаете, пацаны, в чем, прикол? Mm. То, в чем что, прикол? Просто задумайтесь, какая гордость то, что мы с вами в жилет гейминг-альянсе. Согласен. Блин, только хотел Согласен. сказать, только хотел напомнить. Я вот просто хотел с языка напомнить. Снял, с языка с языка блядь. снял, да, да, да. Ну да, вот, да, да, все-таки да, есть да. такое, да? По сравнению с прошлым годом, когда словты только был. Сейчас присоединились такие стримеры, как SilverName, 3 и Заквиль еще. И мне, честно, стало гораздо спокойней. Да, ну, блин, очень хорошо, очень хорошо. И приятно находиться здесь, приятно находиться здесь. И думать о том, что мы отставим честь России, ребят. Россия! Я вообще на турнире, ух. Да, да, да, там мы запотеем. Я чувствую, там будет а такая больно, А у вас, а, а вас есть какая-то, может быть, кличка, как вас назов... называют ваши зрители? Вот меня почему-то называют грипп. Гриб? А меня руина. Нормально. С недавних времен еще гриб 2.6. Как будто камеры 3.5 на. Нет, это хороший пример. Это коротко, лаконично, это гриб. Все просто. А, вот жирыкал, например. Жирка было, дело тоже. Ну это, кстати, хорош. Ну так. Прикольно звучит. Но я просто не выбирал свое, погонял. Я мне, тоже. Мне, мне еще иногда дописывают гриб ебаный. Uh -huh. Иногда пишут долбоеб. Uh -huh. Не, у меня два варианта: это руина, либо Костик Смерть. Но... Ну, кстати, Костик смерть опасно звучит. Я бы не хотел Костика смерть на районе встретить, ночью, знаешь. Типа, ебать, кто это идет в Это Костик смерть, дружище. Блять. А есть другая дорога. Шампиньон Бустеренко. Мне скинули 5К для чайника. Вам не писали 5К для чайника? 5К для нет. чайника? Что такое чайник? У вас нет информации? Yeah. Нет. Ну, тоже нет. Так, короче, челы, надо... Э, я не понял ни хера на самом деле, где цвет. Свет цвет, вот цвет? Там, вот, у тебя привходит при цвет прям при два входит, к, там. все два кубика там два такие. кубика да да да пожалуйста да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да попробуем, а, нет, соседи, соседи, соседи, соседи. Зеленый, да, я вижу красный. зеленого, все. Я, вот, раз, вот, раз, Это э, дружеский выстрел тебе там, туда. У меня сразу ебутка это крыса. Это я дружеский выстрел. выстрелам. А, больше. все, не, не, понял. Не, нормально. Слава, слава в центре, он сам защищен, сейчас вообще из нас получается. Отлично. Как в центре, слава желтый. Ты желтый, правильно? Да, да, да, я желтый. А Ты я слышал, красный, а я дружеский? красный или нет? Да, да, да, меня чуть не залетело. Блять. Все, хорошо. А, этот, давай серебро поровну делить будем. Как семья. Хватало бы его А ты закрылся прям сразу там? Я? Да-да-да, чтобы в попу не отрахали. Успел меня пострелять Шо, еще, Смотрите по сторонам, чтобы нас никто не напал Потихонечку надо бы фармливать а роду Кто, кто красный? Красный и. Это я я, я. я красный, я О! красный. Пища, а вы знали, что серебряную в, руду можно законвертировать э, э, в малахитовую? К, к вам идет, к вам э, идет. Алло, к зелену идет, к зеленому идет. К зеленому, Сука, зеленому. кто зеленый? Красный! Ты что делаешь? Это ты. А, прости. Мы же тут я Я думал, что идут, я пытался тебя задевать. Чуть друг другу не отхуячили. Я пытался тебя задефать. Короче, все, надо лутать серебро больше. Да, серебро конвертирует. Надо три с центра спиздить вот эти молохиты. Его можно законвертировать. Да, да, да, да, да. Совершенно верно. И это самое, загрейдить генератор. Давайте, <связываем> пацаны, сделаем это. Мы киберспортсмены. Сделаем. Опа. Ко мне гость пришел, принес. Я Фу, я выжил нормально, нормально, нормально. Фу, зараза. Где он простроился уже? Ой, блядь. Это есть что я иду. Слава. А, вот, а, щук. Хочешь забирать штуку? Нам надо, надо в центр простроить. О, нет, ко мне еще раз идет. Где, где, где, где? Ты зеленый? Да, я. сейчас, Я дефа, я дефу, я дефа. Деф, давай, деф, давай, давай. Где? Я трахну его, блядь. Я красный, я красный, я красный. А, ты красный? Да, я красный. А зеленый это кто? Да чё, я, зелен... я зеленый, я зеленый. Зачем -а. да в себя что-то поверил? Нормально, нормально, все, Ну, ну может, ты его быстренько меня... потушил, да? Да, да, да, я... да. Правильно. Малохих у него с центра. Ля, шо творится. Так, так, так. Медь собрал еще обратно свою, все пошел ты. А, не хватает, сука. Он опять ко мне идет. Сто руды, где ее вообще? Рейд, от кого рейд? Спасибо большое. От кого рейд, пацаны? Щас, щас, щас, щас, щас, спасибо, я. спасибо, роднички. Че, надо ну, да, автомат, короче. Без автомата вообще боль. Пацаны, добро пожаловать на карту Ты в, я в центре пытаюсь. А джилет гейминг альянс. Давай. Так, все, короче, я пошел домой. Если я найду вообще, где у меня дома. Джилет гейминг альянс. Короче, синий меня ненавидит, я понял, ладно. Угу. Я тебя запомнил. Так, потихонечку вот это говно капает, руда. Так. Когда спор, пацаны, еще не стрим а, до 12 ты ночи зря будет. Сидишь, бустер, там, чем раньше ты думаешь ты серебро фармишь, тем лучше. Ну такое, если бы я сейчас вышел, у меня бы уже кровати не было. Давай а -а -а -а. попробуем. А, -а, -а. так. То mm. есть у меня кровать сразу ебут, вот в чем весь косяк. Это плохо. А красный кто еще раз? Я, я красный, я красный. Ты я красный, да-да-да. Все понял. Uh, так, а зеленый это получается кто? Это я, Андрей Исавич. Блять, извините. Я даже не вижу, а, откуда он спасибо. здесь стреляет, что за бред? Ладно. Спасибо, спасибо большое, роднички. Он Пацаны, стреляет? а можете мою кровать прикрыть? Я хочу до центра добежать. Я сейчас прикрою, сейчас прикрою. Но там к тебе это, ты, ты между нами, ты, я по ей не, не пройду. Ну, мне тоже Но кажется, что я, они должны я пройти. Я запустил свою говнину и теперь готов прикрывать кровати. Так, давай, давай. Так, 16, нормально, нормально. Так, за, за членом Халка я бегу. Синий тупо на базе сидит вообще ладно. Вижу, вижу его, вижу. Целится в меня. Снабы выйдут, конечно, эх. Блять, я еще и патроны не купил. Меня сейчас тут центр полет, меня сразу так выебут. Все, у меня здорога. Найс. Так, все, погнали, кирпичи. Фух. Нормально, нормально. а челы. Я оранжевый в а, смысле. Это не красный. Не. Это, наверное, красный. Нет, это красный, красный у тебя. Ну, если это ты, подожди. Это ты вот да, это? Вот, я, вот, вот, я сейчас сверху спрыгаю, прыгаю, прыгаю, прыгаю, прыгаю. Все, вижу, да, это, это, это, это, А, ага, да, все. Нет, все, надо. Это, это катка наша, все, забираем ее. Я вам вот что скажу. Еще с обрейдом э, этого самого. А в центре кто-то из вас? С обрейдом. Да, я В центре можно... я, в центре я, брат. А, окей, окей. Ага. Это ты вот самая... Покупай, не пушь нет, пушь ты я, я, я. ты вверх, я сейчас. Нет, это я, я, я, я, я, я мимо я, А, понял понял. Нас. Nice. А, Блядь. Блять! Блять. Прикройте, пожалуйста. Да, да. Сука. Ну блять, ну так обидно, я столько с собой нес вот этой хуйты. Центральный? Ну да, да. Пушат, пушет, пушет. Кого пушит. Давай, братан, вой, ему кровати, о мой, помогаю, помогаю, помогаю. Блять, как отсюда строится-то дальше. Помогаю, помогаю! Сейчас, короче. Ладно, я этого убью тоже пофигу. На самом деле, такая тема помогать так. Блин, может дало мать ему край попробовать, а? Ну, это риск своеобразный. А там это, его там челик пушит с другой стороны. и Я сейчас хочу подсосаться Все, надо побольше ресов набрать. Ну приключай, как обидно, я столько ресов нес. Пиздец, и просто меня ёбнули прям под конец уже на обратной дороге. Не могу, пацаны. Мне это будет во сне сниться просто, я буду Вы, плакать, блядь, я наверное обосрусь теперь... сегодня на простынку. Ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай. Да, все, ломай кровать, чел. О, новый уровень боевого пропуска. Поздравляете. Сука. Так, а в кого стрелять? Тут это... тебя стреляют, брат, ты обратно Меня, домой в меня да, в меня, все. Фух, я еле принес ресурсы. Так, серебряная руда. Так, так, так. А серебряная за нее что там у нас покупается? Щиты для кровати, да? За я там? не знаю. Сифон отлично. Сифон а, прилетает на концерте прям в лицо. Слышали такую хуйню? Теперь да. Не, реально. Тикток не сиди. <laughs> да, теперь да. да, я, да. Я, я, я не был. Так. Белый, он, белый, он, белый он. бля, накоцал, накоцал. На Короче, я бля, нет, Не-не-не, у тебя на базе. Три раза. На розовом, на розовом. Это я, это я, брат, Это а, я. Это ты, все, да, да, да. все, все, все, все, все, все. Так, так, так, так, так. так, так. Нормально, нормально. А целу? Слушай, ну тут кстати, на турнире катки долго будут длиться. Прекрас... Бежит, бежит к тебе, братан! Бежи, бежи, бежи. По вижу, вижу, трах его! У тебя два брата! Еще, еще, киб, бежит, еще, киб, бежит, чё? братан! Да, да, да. А они затимились тоже походу. Белый, белый, бля, ебну! Он, он, он, он почти труп он почти Понял, понял. Так, надо надо помочь его, взорвать. надо помочь, надо помочь. Блин, там еще стреляют какие-то. Хорош, все, нормально. все хорош. Лучше. Легенда, бля. С... Спасибо за детство. Бля, сломали часть кровати, ладно, нормально. Они затимились тоже, короче. Суки, повторно. вот суки, блядь. Пацаны, а что можно купить? Вот что вы посоветуете вообще взять, я просто не знаю. Я херево знаю. Ну, да. по идее, начале загреть эту штуку, снайпу, снайпу какую-нибудь. А есть тут есть снайпа где-то? Я не нашел. Она у меня из есть у меня нет, э, она снайпы. Нас дерьма. Так, я не знаю, но можно э, что сделать? Конвертировать серебряную руду в малахитовую. Я, про, про, я проапгрейдил сифон три раза или четыре раза Вопрос Час, а, что, а, а, а, а... а, короче, челы Так что, сначала нужно проапгрейдить по максимуму а, Генератор? Генератор, да, генератор да, потому да, да, что по по потом он откроет а, ганы новые А, реально? Да. И он ресурсы дает новые То есть ров, генератор это, это главная цель? Да, да, да, да. да, да по все, понял, пацаны Так, все, мне надо сотку, это жесть, как дорого Давайте трахнем их мы команда, пацаны. Мы сборная. But России, Ой-ой-ой, челы. Там такие For девайсы даются. Да. А как вас зовут? Uh, Дред Андрей? А за как Я просто костя, по, костя, по имени? Костя, Костя. костя точно. Костя, Или Смерть ZAC забыл. Не, давай, Костя, смерть. <р progress> Я у вас есть что? Покрываю. Я высокую позицию занял. 360 уже <къем> руды говна, непонятно зачем она нужна Серьезно? Угу. Ну этот... Э, Все, я... Ух, ёбаный рот Ну-ка Пацаны, до центра нужно А должен... за как сыпет, как сыпет, да. вот падает. А мне чел какой-то приехал, вытрахал Тебя вытрахал? Да В смысле, у тебя ёбнул? Да ну, А ну, что ты что молчишь, что здесь устроил? Он тебя он на базе, шел... брат? Ричард, ты пустом, кр... Блять. О, бабы, снапы, Блять, лагает. Пиздец. Это я, это я, брат! Вот это он! Белый, белый, бля, белый! Ааа! Ой, блять! Белый тоже. Mm, мм, сука. Зараза, прошу. Не знаю, еще раз попал на 80-му. Кровати целая? У вас? Да. Кровати целая, бля, ебало, развалилась. Так, фу, У меня опять кончились результаты. Возможно. Будем надеяться на это. Ну, сука, парни, так обидно. Ну, пиздец, проклятся, я второй раз умираю просто то, что разбиваюсь. Это пипец. Как же они пушат, а? Нормально, нормально, мы должны держать строй, пацаны, мы сборная России Gillet Gaming кальянс Все, ему сразу путь сломаем. Нормально, держимся, держимся, держимся. Занимайте, так, высокие, все, а не... занимайте высокие, позиции, чтобы мы могли друг другу хлопывать. Брат, ты, ты бежишь по мосту сейчас своему? Я по своему, да, да, да. Да, да все я... понял, вас понял, вас да. понял, вас принял. А у тебя нормально все с домом, с кровати? Да жив вроде. Никто не нападает а... на тебя, правильно? Все в порядке. Все, вас понял. Блять, опять Ресов мало взял, какой же долбоеб. Блин, аж на моих хит центра как нибудь мне чуть. чуть А что я вот к нему пришел думаешь? сейчас как раз. А тут, короче, у меня у соседа кровать сломали, теперь что меня пушт постоянно. А на какой он? А где он? Это ты в центре сейчас стреляешь? А вот, э... это я сейчас, да, это я, я, я. Вас понял, вас понял. Информацию принял. Он себе застроил еще кровать, зараза, ладно. Давай быстрее, вылупляйся, бля, яйцо, ёбаные. Держимся, держимся, парни. Это я сейчас в центре что-то. Ага. Сейчас я последний заберу, надо да, про генератор, как раз. Ага, ага, ага. ага. давай, давай. Давай, ну, меня пушит, ну, он ну. видит, что я ушел. Блядь, фух, обосрался. О, всё, я ушел. Пойду сейчас про обгрейджу, вернусь. Блядь. У меня сейчас будет генератор вообще ебантый то же самое хочу. Блять, да сука, иди нахуй. Это тебе, это я, я, я, я помогаю. Ага. Не вижу его. Да блять у меня! Я помогаю, помогаю, помогаю. Он, он, это он белый, белый, белый, белый. Блять, один Ну ты чего ебаная, блять? Он добил, да? Он добил. Ну конечно, блять, вот ты ебан нахуй. Дик сюда, блять. А яй. Да где мохит, ну? Малахит, белый, белый, белый, блядь! Все, до свидания, чел, нахуй. Ты можешь накрывать там целую вообще в это время? Я ему ебососинку развалил, блять, в игре. Фу, хорошо, хорошо, хорошо. Найс. Ух, блин. Все, пошел. Вот это конвейер ебанутый. Вс. Найс. Как... Строится ко мне, строится тварина, строится. Сейчас, Я... сейчас могу, сейчас могу. ай яй яй яй Все, по полной парни. Я вышел на новый уровень. Ой, ой, sait, ой, Санечка, ой, Санечка, снимаешь родненький, о-о патроны кончились, перед дела бля, ему у мухи-то У тебя в центре, брат, у тебя в центре. Да, да, да. Так кто ты, блять? Я, путаюсь я не понимаю, кто из вас сто. Ты умер? Это я, умер, я умер, У меня патроны кончились. Бля, на котца люто. Блин, убил нуай. Да, есть, хорош, блять. А где все всерьез с него? Че так? Че они протисборные сишь? Фух. Не, там плотный челик, прям максимально. Очень, плотный. очень, очень. Ну мы не с такими справлялись, братан. Слушайте, а что делают спроси. эти банки, которых 10 тысяч, типа. Либо... 10 тысяч. банк тысяч банок, что? Я тоже не пойму, что просто... это. У меня еще не открылись они, брат, походу, ты, походу, уже до конца. Да, да, да, у тебя что-то такое очень крутое, видимо, там уже. Блин, он забрал моего хит зараза. Блять, я два дробовика купил, парни заберите, парни синий, заберите дробовик по-братски У меня не нужен никому? не Ну вообще я бы не отказался, но попозже, пока они не варик. Понял Слушай, прикольный режим вообще, да? Надо ему дорогу сломать Не, ну тут надо прям, если запотеть, то прикольно, на самом деле, да, согласен Опа, он белый Он без щитов решил пойти, зря ты, зря ты ресы. Короче, патронов надо брать больше, чем 90, это точно. С собой. А, буша, ты пропал, ты прапал всех генератор. Не последний уровень, еще не последний, братан. А центральный прапат? Ну а, понял, понял, понял, понял. Да, да, да. Предпоследний а уровень у меня. А я. А как переводится тебе маглийский сифон? Я не знаю. Я тоже не знаю сейчас. Ля, как он так прыгнул? Брат, это Что ты? Такое? Это ты бежишь себе по дороге? Я по, я, я по своему мосту, да, ко мне челик пробираются. Понял, понял, трахнем его. Я апал сейчас генератор себе. Мне в чате пишут, кончайте катку, уже жажду вас за снайпить. А может, не надо? Не надо, не надо какой нас снайпить, в смысле? Все, про апгрейдивай, отлично. Фух, жить можно. Так, где он там? Идет ко мне уже. Покатим мостик сразу. Так, нормально, нормально, нормально. Фух. А где ты взял? Синее оружие, подожди. А, вижу, да, нифига. О, еще можно регенерацию сделать. Опа. найс. И баночки есть, вообще неплохо. О, -о, -о, -о жить-то теперь можно сдать. С генератором такого уровня нормальные ресурсы падают. Тут вообще только так сыпется. Это у меня обычно, так, когда короче, что то из лактов засеем, вот такая хуйня. Вот, хп кровати увеличить, а, мед, медленнее, чтобы она ломалась. Так, сифон, я не знаю, что это такое, короче. Ну это сифон там вот. вообще от крана вроде хуйня. <laughs> ну вообще да, по идее. Или песня <laughs> такая, лифон, прилетает на концерте прямо лицо. <сих> сифон. Ну слушай, мне кажется, надо потихонечку пушить эти или как? Да, я сейчас подфармлю и уже, в принципе, что, тоже об этом думаю. Как здесь вообще запушить-то, я не понимаю, это очень тяжело поэтому как раз таки и будет до чтобы один мог, наверное, поддефовать кровать все равно. Мне кажется, все равно тяжело будет, понял, задефать против сильных человек. Если двое придут, как выебут там. Я, короче, буду пытаться из дома просто челушить, который тут рядом. Что-то он прыгает. Ладно, вообще есть другой вариант. Я придумал, ты же можешь слишком слышь, ты можешь высоко построить, просто постройку и хуярить кровать Да, да, да, да. а, ну он потолок может застроить тогда, с другой стороны. Все, последний генератор у меня, парни. Пошел, пошел, синий снова. А, капец урожай ебашит. Урожай а 46. А вы нашли? Как, как как так он делает типа двойной прыжок какой-то? Что это такое? Это у него какой-то сыщет брат, э -э -э, как называется? Что это? Как он это делает? Какой-то айтем у него. какой-то Да, наверное, мимо острова прыгну, продаваша. Дайте код карты. Че, будем давать код карты? А, конечно, так уже скид. Дайте код карты, пацаны. А, вон там есть, Бедварс. Высот не знак Бедварс. Там уже будет, что будет. Что? Это что? вот это вот эта штука? Там мужчина щи, хоть щи лежит центр. Это не Купи я. Купи металлические шутка. стены сверху? В смысле, брат? Что это такое? Металлические так, ну, стены. Кровать... кровать не регенится. Единственное, не понимаю, почему она не регенится. Так, металлические стены сверху. Mm -hmm. А, понял. А, О, понял. Пацаны, Блин, пацаны, пацаны. я понял, тут короче поняли, тут, короче, поняли? Тут, здесь а, есть этот а, металлические стены, Armored Well, Whoa. sorry. Где, где, где, где, где? Они на респе самые последние, с последним генератором открываются, их пробить а, вообще послед... нереально. У меня последнего гена еще нет пока, чуть-чуть. Последний гена, блять. Меня пушит, меня пушит. Последний герой! <рис> Что это? Это буги-бомба. <рис> <рис> <рис> У тебя проблема я так понял, Он и в себя попал. Я тебе помог, я умён, брат. Спасибо, спасибо, да, спасибо. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, брат. ух, это было красиво. Тебя отрегенится вообще теперь. Так, забирай рез его. Ух, да, да, да, да. А, вот она, короче, тут есть какая-то рыба одна. И что он дает? Термал, финш, термальная рыба. И можно дабл прыжки делать. А, вот где это. Ой, последний ген дела. нужен, да? Последний тоже ген? Да, а да, да, да, да, да, с последним открывается. Мне чуть-чуть до последнего прям осталось. А чё он закрылся -то? Я всего одну, что ли, можно купить? Торговый автомат отключен, схуяли! <существует> Блин, ну Чей, она недолго работает. Идёт, идёт, идёт ко мне, идет ко мне, зараза. Опять тебе идет? Да, да, да, да. Да чё ж ты ему сделал-то, блядь? Где он, брат? Он на синей, на синей платформе. Вижу, вижу его. Сейчас трахать начну его. Интересно, а лук нормальный или нет? Стенка одна, что ли? А, поставь ее. Да сейчас тоже будет, кстати говоря. Так, ну давай, попробуем. О, вот теперь найс, максимальный ген, отлично. Блять. А, самое последнее, да? Это, это да, с... да, да, да, Armored Wall. Вот из него надо делать кровать. и типа, mm -hmm. чел не успеет пробить 100%. процентов. Mm угу, -hmm. mm -hmm. Вот теперь меди О -о -о. хватает, конечно, на все это точно. Так что, она всего одна, что ли, можно ее сделать? Я больше не могу почему-то стену купить, пацаны, стену. Она по 10 муахита стоит, она дорогая. Ну, она дорогая. Не, не, у меня просто автомат отключен, то есть, у меня даже ее не видно. А, она она так как так, будто одноразовая, то есть, а зачем она одна, Блин, если я... другие стены будут из говна? Красиво сказал? Я убил, короче, снайпер. Блин, наверное, чтобы не обузили так, не. Тоже. Челу, купил снайперку, у меня она не нужна. Кому-то может это самое надо, хорошее. Подрубай спор, пацаны, по скоро будет 8 я вечера. Велик, я далеко. Вначале роялька, потом спор. Ничего страшного, Мы тут сейчас торговые пути какие-то криво. Золотую, да, снайперку ты купил за 25, да, да, да. да? А я сейчас сам ее возьму нормально. Бля, что здесь делать, я юбаный сырочек. Пошел, пошел ко мне снова Челик. На центр. Как, как застроить? Дура? Билы, билы, бля, билы, бля, билы, бля, билы, бля, билы, бля, билы, бля, бля, билы, бля, билы, бля, билы, бля, Mm -hmm. Так, блин, Красота. вообще неплохо было может мы его двоём запушим теперь, нет? Да, надо трахнуть его, вот, я думаю. сейчас голый и такое. Блин, короче, я пошел душить на базу челиком. Вот да, я об этом же говорю, это, мы со славой можем вот этого чего задушить сбоку. Такая же хуйня, мужики. Работаем. А, сейчас я, я и не купил, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Так, найс. Nice. Блин, я могу продать пушку получше взять, конечно, на самом деле. Ну, в принципе, я думаю, мы уже можем выходить и игру заканчивать, просто сносить их да, на на согласен, это, да. согласен. И следующий. А, стоп, подожди, стоп, стоп, стоп, стоп. А, таймер пошел. Таймер пошел, у нас есть минуты, не нет, две минуты, запиздится. Не-не-не, минуты, короче, а, кто, пос... кто останется жив, да, последний. Ну все, пацаны, так что каждый сам за себя, что ли? Или как? Блин, я не знаю, я того чела буду душить. Ну я тоже того чела буду душить пока, да. Ну давай тогда потом вместе зарубимся, я тоже того вообще задушу. Я его больше ненавижу. А у нее нет прицела, серьезно? Бля. А ты охотничаешь ли взял, пушку? Да, да, да, да. Я думал это снапа, кстати. <laughs> окей. После этого игра закончится после времени, да? Ну нав... нет, скорее всего кровати. А, да, короче кровати через минуту сломаются, а потом кто останется жив, тот выиграет. Все. То есть кровати автоматом сломаются через минуту. Вот в чем прикол. Челик, челик, челик идет по центру, в центре, в центре. А я, я, я, я. А, Это ты, у а, а где я, твой кен, который на тебя нападал? А, вон, вон там, вот там стреляю, видишь? А, он так далеко, блядь. Да, да, да, да, да, вот он ко мне постоянно строится. Вот сука. Сейчас я патронами закуплюсь, приду тоже. Пойдем задушим его. Так, так, так, так, вот это. А как это тот челду -то рыбу купил эту? Она же стоит 25 муахито. Да 10 муахито, жесть. он так быстро его купил. <гас> Блять. Вот сучок. Так, сейчас я ему джошот дам. Ай-яй-яй, я ошибку допустил. Нет, нет! Ай-яй-яй-яй-яй! Он сама выиграть успел? Да ладно, он со щитом успел сломать. Ее, си... Не, не успел. Ай-яй-яй, быстрее! Нет! Что <связано> там? Ломает кровать, ломает. Где он? Сучок! А, <связано> да, в натуре. Кто так. умирает, тот не респаунится. Блядь, вот я все. не Ай-яй-яй. Как... Как он этой бомбой сраный попал в меня, блин? А Мудачно. что за бомба? Ну вот эта танцующая, которая диско-бомба а Как бомба. она там называется? Граната Такой <связывая> Ладно Так, ну меня хотя бы кинуло от вашего лица видеть, <связывая> ладно? <связывая> сука Блять, ну как так вышло, сука? Какой же я лох Зачем ты гри... защищался, не понял. Я тоже... Если бы я его сейчас убил, он бы не, за... не зареспаунивался, все. Так, ладно, надо. Задного надо расфармиться. Там аккуратно, он к тебе сейчас пойдет, скорее всего. Да, я так и понимаю, брат. Хотя у вас сейчас, в принципе, просто перестрелка, уже кровати, пофигу, их уже нет. Да, в этом-то весь прикол, он... что уже можно бегать пушить. Главное... Он так по, он так по таймингу меня Ну, это убью. прикольно, они сделали. У меня 83 малахита, я не могу что-то позволить Тут нельзя где-то взять хотя бы синий автомат, я так понял, да? Да, есть, а синего, синего нет, нет, синего вообще нет, брат, есть знаешь какой? Ты за мной смотришь? Да, да, вот да, да, снайперка, да. а это с прицелом? Это я вижу, она у меня, да, ее брал, да Она с прицелом? Не, она без прицела, не-не, а, без так. прицела Ебать, лук что... Я думал, что это будет с прицелом За такие, за такие бабки, блять, ты за 25 а, малахита вот. ее взял? Да, да, да, Фуеть. да Без прицела Прикол Не, он хорошо меня запушил А, зона, зона идет. Серьезно? Да-да-да-да-да-да-да! А, Бля! Беги, беги, беги, беги, сваливай, сваливай, сваливай! Бляя! Мама! Ма! Ну, ты закупился нормально, слушай, у тебя есть все, в принципе. Только дерево, правда, а не камень почему-то, ну ладно. Я за дроту, кстати, дал. Блин, жалко, нельзя спектаторы менять Не, давайте, вы должны за забить этих челиков, Два осталось или один? Это ты в центре, не, брат? Там... Это ты? Я иду к тебе Да, я, я на этом самом, на говне Да-да-да Короче, я этому задроту очень крепко дал, сколько у нас осталось в вопросе? Походу трое Это я, брат, походу. заходи Непонятно Где не, ты видишь? А я только заметил, там в центре бритвы, кстати, построены, нифига Где? О, слушай, есть вероятность, что нас осталось А двое. вон колонны, колонны Он, походу, колонны. внизу не, но, но он бы должен был уже сдохнуть, мне кажется ты думаешь нас двое? Мне кажется, да. Чё, Фух, я... Фин 0, сильная сильная, финальная дуэль. дуэль. Давай, хочешь без тройки на стрельбу? Без, без тройки? Блин, ну вот тут уже не постреляться особо. Ладно, давай, короче, знаешь, что сделаем? А я... А вот нихуя, а вот я! Блин, Потому что... Уверен? А я герой моста... Блять! Сука, нахуй. Сука. Короче, надо начинать и буриться, наверное, еще до вот этого до центра. Думаешь да уже? Не, а мне ну, кажется, он он наоборот, уже... пос... Ну, блин, это, это если вот, ну. Ну не, не знаю, слушай, тебе повезло, что тебя не рашили. На меня, на меня чел сразу прям да, пошел да. меня рашить. Не, когда вот этот вот. Блин, я там помню, такого дал. Этому задрот, Сейчас, пацаны, карточку играем, и еще, еще одну. Ебашам, бля. Клэш! Не, не было мяса, потому что вначале несколько. Ну не у нас всего 5 Ф да, вот, Пусть даже подписчики зайдут, они не будут кливать. Зачем они ливать? Чтобы не роддомные челы заходили, а подписчики. Скинем код карты и все. Можно так сделать, да. Зато мы будем понимать, что они не ливнут, и все, супер будет. Я, короче, а это... я придумал встроен. себе тактику. Я как крыса буду сидеть <соспоро> на базе. Почему? Спасибо заказать. заказали. Замахи тут успеют разводить. На самом а... деле самое неприятное, когда на базе тебе все последние кадки и, и, катка и... идем то, идем. Ресурсы все равно ничего не купить, ничего не сделать. Да. Так. Ой-ой-ой-ой-ой, ребята. А, это короче, да у меня с чата чел. А вот, ребята, как вы уже поняли, жилет. Сделали собственную мини-игру в Fortnite. Карту Gillette Bad Battles. Код острова вы можете найти в чат-боте либо по баннеру в описании канала. Цель игры разрушить кровати всех противников на карте и остаться последней выжившей командой. Пока ваша кровать стоит, вы сможете возрождаться после смерти. Как только кровать разрушена, вы теряете возможность возрождаться. Запускаем еще одну карточку, пацаны. Да ну, серьезно, пацаны, серьезно. Когда Skywars. Я чуть такой забыл Skywars. Все, нажимай ради, с пацаны, с погнали. Нормальный. Блин, я всегда ненавидел Бедварс в Майнкрафте, но здесь он прикольный Не, Здесь, здесь, очень здесь он очень прикольный сделал. С, слушай, в Майнкрафте меня все время как-то просто ебали. Меня, мне... он, я ненавижу за се... в Майнкрафте За секунду я просто. Не просто. Не я даже не понимал, как да. начать да. играть. Почему-то да. тебя да. там да. сразу да. выносит. Там чел просто. Да. Ну ладно, я еще играть не умею. Ты хорошо играешь? Нет, в Bedwars нет. Еще, кстати, мужики, знаете, что сделано прикольно? В жилет проглая технология Flexball, которая mm -hmm. повторяет контур лица для комфортного бритья. Вот это прикольно, я считаю. Да, ну, классно, это факт, это, это, это шикарно просто. По делу. Да, да, да. Это так же шикарно, глад, как приятно, и эта карта сетевар. превосходная. Да, Слушай, прикольно за станок, да? Здесь. Да. На да. респауне. Вот, в центре, где арки вот стоят, там такие большие станки. А мне, а а а знаете, знаете, что жилет прислали? прислали? Вот такой станок, только брендированный, типа мой. То есть на нем а, бустер да. написано. Прикол. Ну это я не хвастаюсь, просто... Ну хотя ладно, звучит как будто хвастаюсь. И это теперь, теперь слушай, теперь видимо жилет нам тоже... Так... Ну мне так... Ну это прикольно вообще, я только что вот, пацанам слушай. показывал камеру. Уровни. Так, ну блин, апать в начале или... Так, а чё какой? Я фиолетовый. Ой, сейчас скажу цвет, секунду. По два, да, стоит? Я... Я оранжевый, пацаны. я красный. Оранжевый? Ты здесь оранжевый? Ну вот я сам в шоке. Так, ну ладно, короче, Андрей, я по твоей тактике все. Короче, так, главное. Ты розовый, да, ты розовый, ты розовый. Бустеризи, это я в твою дверь стреляю сейчас? А, давай еще раз. Еще разок. Да, а, да, все. мою выселился. Ага, все, мы рядом. Так. Я генератор сейчас прокачиваю. Я понял, что тут генератор такое блаженство приносит. Когда у тебя раскачанный да, генератор, ты стоишь, просто, кайфуешь тебя скачивает. просто, знаешь, это как э, инвестиционный портфель. Охуенный. Он, слушай, чел не додумался мне сломать дорогу Не, короче, слушай, тактика, может, неплохая Так на рашить, но, блин, да. Дорогу сломают, те, как она Какой-то чел, который сидит такой. Да. В центре идет. чел, в центре чел забирает сейчас смотрите прям Это никто из вас? Да-да, прям в самом-самом центре, где Малахит Самый, а это, это, это, это, это враг, враг враг, враг. Какие вы еще раз цвета, подожди Я оранжевый а, Фиолетовый А я оранжевый А фиолетовый А я слайд А мы, мы не рядом в этот раз, нифига я красный, я красный, потому что. В целом друг друга прикрывать, пацаны, неважно. Рядом, не рядом. жизни ну, всякая ну, ну, бывает, правильно. понимаешь, правиль, любовь правиль, на расстоянии, любой близко Согласен, такой за основу взяться. Безумно можно быть в ферме Вот как его снять оттуда, блин, на этого челика. Так, ну я в центр попробую пройтись. Так, все, генератор можно. Пацаны, рояле-рояле, скоро будет, скоро будет. Сейчас мы с пацанами доиграем. Ну, Просто ты фармит серебро, ах ты морда, а! <coughs> 45 О. Голову, хорошо Я тебя вижу, слышишь, Андрюх, ты в центр побежал? Да, да, да, я побежал Не, ну прям в центре, чтобы никого Ну не в центр, а в такой, в наш центр, который бли ближе к нам О, там какой-то мужичок что-то шел Украинский борщик, прости, братан так. так Спасибо, что серебро за меня пофармил Блин, может мне тоже в центр пойти? Вы что-то так хорошо рассказываете про все, про все ваши успехи не, мы не, я не, я не прям до центра, я до серебра сходил Вот этого ближайшего хотя бы Я с центра возвращаюсь не, очень рекомендую, Ха. короче, до серебра бегать, намного Не понял, что такое сифон все равно. Ну, а что, что ты это, делаешь? Вот, смотри, вот, брат, ты забираешь серебро, что ты с ним делаешь, расскажи. Короче, смотри, Первый, день и... серебра я забираю я обмениваю его на да, копер. Мир. А, а все понял. Делаешь генератор, генератор, апгрейдишь. Ага, что потом момент, дальше? Да. Ну, а потом, соответственно, вот сейчас в центре наворовал малахита немного. Вот надо углы. малахит, самое главное, три штуки притащить, ну, вот, малахит, это самый имба. Если ты забираешь малахит, ты на блейсе. Из серебра... У меня сейчас Т2 генератор бронзы у меня сейчас вообще пиздец я не я знаю где столько купил, бронзы взял это вот реально пистолет. много а, да серебро просто вот это вот серебро который рядом с тобой нужно сразу дорогу к нему делать и пытаться лутать да Давайте но это опасно занимаешь. если челик сосед не глупый то он тебе просто дорогу ломает и все нет опасно но просто. пацаны ну, а вот синенький э, так, точнее бирюзовый такой чуть-чуть голубой цвет такой знаете морской глади ага, э, ага, тайландского ага. оке... это, это враг да да да да да да а, вот, вот, чуть. а <свист> он тимится со мной хочет, слышишь машет мне. ну ладно, это за <свист> а, Знаешь, что такое пишут сифон? Сифон это быстрое возрождение, вот что это такое А, -а, -а. а да, я. Заб брат, забыл, а это не ты в центре, центре кто-то спрятался? Ай, брат, у тебя там кто-то стоит В самом центре Не, в самом центре, центре кто-то На соточку теперь вот В самом центре, да, точно кто-то есть Слушай, ну это за серебро, это дешево стоит, стоит покупать тогда Сука Нормальная тема. Блять. Чисто спугнуло. Просто, просто на характере, блин, просто убежал. Он, он хочет тимиться со мной. Ну ладно, пока в этой стадии можно затимиться. Так. Ой, я передумал, мне меня... чё, блин? Это было не очень хорошо. Ну, Стоп, а там что там что-то кроме сифона еще есть это что такое тогда? что кровати, твой реген, что-то еще. Херозно. Так, я сейчас пойду э, дикую ёпку строить центре, что? Ага, ага. Прикроем. А где мои ресы, ладно? Фак, кстати. Нап... Фух. Так, это ты идешь, да? Ага, ага. Так, серебро спер, отлично. Я бы, не я бы не сказал, что серебро прям жестко много медиа конвертится. Э -э, надо этот, надо, ну, за серебро апается сифон и вот это быстрое возрождение, короче. Это хорошая тема. Блин, у меня закончились. Мне вот это нравится регенерация, я ее купил. Ага, да. челик просит на базе, понял. Сука, мало. Ты, сука, ты же тимица хотел, крыса, блядь. Съебался, съебался, если хочешь тимица, съебался. Съебался, если хочешь тимица, съебался. Нет, вы, выкинь все. Ушел, ушел. если хочешь Чинь быть друзьями. вроде, да? Ой -ой -ой, Спасибо Хорошо. за рейд. Я не знаю, правда, кто это. Хорошо. Спасибо большое. Нашел компромисс, нашел общий язык. Это пузырь, это пузырь, к нему было уважение, понимаете? Блин. Попробуй деревом чисто простроиться вон реально. Так, найс. Nice. Вот, пошло дело, вот Всё, оно! Парни, короче, короче, иду пушить. А я бы кушать сейчас лучше бы сходил. Ну, есть. Если... Я тоже, кстати, так, не я, от, я не тоже отказался. Могу, да. ну, вообще, непонятно реально, зачем идти в центр, если у тебя уже есть малахитовый... Сегодня... Не знаю, но ну, вам наверное похуй, ребят. Кончилось, блять! Блять, вот я так умирал уже много раз. Вот я, ох! Я так почти к нему пришел, красиво. Так, ну мне по сути мне нужно три малахита прям сейчас, What's... прямо здесь и сейчас, как говорится. Где ка то блядь? О. А, Сегодня одну пацаны бы. был у мамы, мамы пюрешку с котлеткой съел. Одну, одну, одну, одну, одну. И грибочки были пюрешки, если что интересно. Одну, одну. Вот. Одну. Согласен. Ой, и, и... а у меня тут пати вообще на базе, они ко мне двое пришли, короче, и, и танцуют. натуре? туре? не принесли, спасибо, спасибо, парни, спасибо. Ну все, ну ты ладно, потусовался, и давай. Все, все, давайте меньше тимиться. Не, на самом деле да. Иначе. Ебите нас! Реально. <сORENCIO> <сORENCIO> так, это... Ну за Малахин спасибо. Oh my... я... а, ёбнул! Пузырь, а спас. Блин, я вот думаю, есть смысл ломать эти все постройки их? Да ху как, как будто нет. Но М -м -мосты. они с бегают mm. лучше ломать, да. На самом деле. Так, а это кто бежит такой красивый? Это пузырь. которого я уже... А, это пузырь, ёпта! А, нет, это пузыряй! А, нет, это пузырь, да. Пузырь это, друг мой. Мы с ним закимились, но лучше, конечно, не тиммится. Пузырь, давай, за... давай закончим это. Ты хороший человек. Так, все меняем, отлично. нам надо перестать тиммится. <класс> я, я не успею я просто Когда крошили спор, сегодня долл, не будет, пацаны. Сейчас скоро будет, сейчас катка еще последний все. Так, короче, надо будет сейчас кому-то прийти в гости, мне кажется. Пузырь, закончим, слышишь? Извини, надо, надо, закончить нашу дружбу. Это мой дом, брат, ты ко мне в гости. Да я туда. Да я. Порвал да, ага. все связи, все, все, все, парни, хорошие реально до да, да. Все, мы все связи разрываем. Все, Вы даже чуть -чуть. наши связи разрываем. Чуть-чуть мухи. Не, не, не, ну. А или тоже. Давайте, я... Тоже, я... давайте тоже, давайте тоже зарубимся. Ну, ну, давай тоже, давайте, давай, тоже, давайте ладно, без связи, без связи. Давай. давай, давай. Ладно, да. все, окей, окей, принял. Без малейших связей, пацаны. А тут уже нет кровати, а кто желтый? Из вас кто-то желтый? Нет. И желтый... Э, желтый... Не, я оранжевый. Ладно, ладно, ладно. ладно. Блять, вот это... Чего? Почему она не поставилась? Ч ⁇ за бред? Эй, подожди, подожди, ага. Масис сходил. Так, что, где ты там? Как, как я уже Не-не-не, чувак, даже не пытайся выходить из своей базы. Не-не-не, сиди вот там и все, нормально. Былый, блять! Пора Просадка БХП. Так, это сэмочки получается, да? Угу, угу. Сейчас все будет, сейчас все будет нормально. Надо только закупиться. Покажи бритву, да, сейчас покажу, секунду. Блять, у меня два дробовика кого-то хуя купились вместо одного. Жалко за раз нельзя сразу не 100 дерева купить, блин. Вообще, кайф богу. Согласен, только стоять, блядь, дрочить, это, конечно. Да, да, да, да. Вот это, мне кажется, да, реально минус очень большой. Так. На все бабки чисто. Все отлично. Как у вас там дела обстоят? Нормально, нормально, нормально. Аналогичная ситуация. Покажить можно. Блин, на самом деле, я, а я не не блокаю. Презудачного стрима. Дашу роспись теме, да, брат. Планет, После блядь, стрима блядь, в конце это поздно будет. Ой-ой-ой, там челика запушили, удач, все, где мы. Да роспись соседа моего запада. Да, одного человека выпустили. Твоего соседа ебнули? Да, да, да, да, да. В его случае мы будем его помнить, вечная память его. Да, да, да, согласен. Эта битва была великой, бро. Согласен. Это в историю войдет. сегодня пацаны мы очень много донатим а, в класс рояли да, вот, вот почему ой, вот ой, что, ой, ой, ой. бля дред меня ебет бля а что а за лук ебать что это за ебать ебуть остань нахуй алло а, а, а че это у нас тут такая кроватка здравствуй а! Это, а, это тот чел, который запушил соседа. Нормально, ладно, кровать я ему потрепал. Пойдет, пойдет, пойдет, пойдет, пойдет. Жить можно. Билли, бил и, бля, билый, блядь! Да, Интересно, не зря засейвил кайф. Как я почти самого кровать, чел. Нормально, нормально. У меня им, нахуй, со мной я им. Жесткий, причем. Так, он того чего Здесь нет хилов. Это очень плохо. Хилы эти, банки, банки, банки хилятся и, авто... хилят? и автореген, Банки, которые... Можешь, сверху, брат, пусть... купите авторегены и все, и не парься. По, по 25 этих, по 25 сер... меди продаются банки. Они регенят ХП. А, нормально, банки. нормально. Да, да, да, да, да банки. Блин, понимаю. А, спасибо. Еще так, мне надо это бы купить, кстати. Блин, у меня сильной? такая помойка уже просто дома здесь. Такая фигня, у меня тоже все в говне, вот эти автоматы, оружие всякие лежат. У тебя вот Кемка. что-то настроено, какие-то дороги, блин. Да, да, да, да, есть какая-то. Один малохит еще, ну пожалуйста, давай. Есть. Все максимальный ген, отлично. Максимальный гена. Так, а теперь вот можно кайфовать. А шоук это имба, да? Не, не, хуйня, не покупай. Не? Ладно. Это нас шучами побили. Ну, мало ли. Да не нереально, охуенно. Сейчас теперь надо купить 500 дерева еще. Все, последний ген генератора, заебись. Пошло дело. Урожай посыпался. Да, режим называется жилет б 2 Так, получается, да. Нормально. Это не, медь вообще не кончается У нас у нас, у нас все живы или нет? Нет, нет, нет, один из точно умер И второму я почти криватесу тоже Понял, нахуй я тогда выхожу на охоту Я, наверное, пойду иду ломаю Ему сейчас кстати, если мы еще не сломали ее Он мой дорогу не сломал Этот и зря, бро Блять, как, как же память. долго вот интересы его вот так стоять Ждать О, нет! Нет, чувак, нет! Понял, понял, Поня, все, я не ломаю тебя, ладно! Прости! Че там, что такое? Он прям ждал меня, короче. Да хорош! Сука! Он сделал. это. Это да, да, да. А кстати, заквери стример или ютубер изначально. Ты просто знаешь, что в Майнкрафт стримит. Требуем реалии. Скоро будет, пацаны, скоро будет участвовать. Сейчас мы закончим, так сказать, жилет гейминг. Альянс. Сходочку. Представители. Патроны наук, Наверное. Патроны на лук они нужны, я, их же здесь вроде нет. А, не, все, они. Это дробашные патроны. Все, все, чувак, я тебя не трогаю. Ладно, ладно, все. Он задрот, он же Кровать куполом закрой, вы думаете, так можно? Ну-ка. Нафиг, просто нафиг, все, все, все. Жалко, ему нельзя обменять на серебро, вообще было бы классно, кстати. Гениально, бля! Согласен. Блядь. Почему? На купол пластичь. нельзя поставить стену, сука. Хуйня, блядь Чем просто показал, что к нему идти не надо, блин. Блять. А, я мог. Да, кстати. На чужих базах, когда где кто-то помер, там же с генератором можно тоже ресурсы тып здесь если что, кстати. Что-то я об этом не подумал. Так, ладно, пора обновлять себе нормальный новичок. Вы пошли пушки, нет, так Да, как сказать? Не, я сейчас за Андрюха выезжаю уже, если честно. Врать не буду. Ну, давай, ты, давай, давай ты за ним, а я пока на твою базу. Ну, у меня там тоже связи налажены, видеонаблюдение, все. А, -а, -а ну ладно. Блин, еще бы помнить какой-то цвет, кстати. Мне бы понять, как теперь с моей базы выйти О, вообще. Новый уровень. Хорошо. Так. так. Оп. Там челик наш желтый. Ай-яй-яй, он что-то мне пройдет, да? Ай-яй-яй. Ну ч, ебнем дрэда сейчас? Прям сейчас. Так, тихо, тихо, тихо, тихо. Нихуя, он мне стену ебет что? Ай-яй-яй, я тоже не могу стоять из-за Ой, он принял. Нихуя, это что такое? Это что такое? Ебать. общем, мужики, по-моему, я просто сам проиграл. Просто даже брошки. не надо убивать. и застрил свою базу, уже не могу ничего сделать. Ну ладно, собрался. Сейчас я его вот хуящу. Так, это ты топаешь? Ты топаешь? А это твоя база? ⁇ -мо ⁇ Что это такое ты купил? Что это за шар? Белый, белый, блядь, белый, блядь. Тихо, тихо, тихо, тихо. Все нормально, нормально, все нормально, нормально же общались. У я меня больше нет, пошёл, нет друзей. Он. Я отшеил. Я понял, я, я пошел пока. Я одинокий волк. Бля, самое, самое единственное... Стоп, а как понять, что тут открывать, допустим, сломали? Белый, белый, бля, белый, бля! Я бы, что мы крать уже тогда время сломали просто. Чего нахуй? Блин, надо, короче, серебро и купить а, а, сиг, сигнализацию, в общем. Вот так, блядь. И чё, все исчезло? Сука. Что это за шар ты купил А, не, все, заявись. Андрей, это же твоя база была. Алло. А, да, я замученный <свист> с микрофон. За 25 <свист> шарик справа от э, этого самого. 25 шарик. Э -э. Ладно, я вернусь сильнее. Меня трахнули, <свист> пацаны. <свист> Ладно, хрен знает что. Блин, это, короче, короче, все, хочу. я понял. Время делать это. Сейчас или никогда? Всем говорил, мужики, я пошел жарить. Давай, давай, давай, давай. Кого жарить? Не знаю, кого тут -то точно. Возможно тебя, возможно. Не надо, не надо заверить. Не доберусь никуда сейчас. Короче, нет, я кажется. Ты себя жарить пошел? Парни, стыбится перес. Блять гоу уже. Щас, щас, парни, я уже, Сейчас, сейчас, парни, доиграем, не доиграем карточку идем. Бар, мне кажется, он меня сейчас нахуячит почему-то, я прям ощущаю. Да. Я слишком стар для этого дерьма. Просто меня у меня убили? эпилепсия начинается, а. когда человек рядом со мной стоит рядом. А как вообще, простите, вот типа, я ничего не вижу за своей моделькой, это нормально? То, что когда в миле файт происходит какой-то? Давай, успею, успею, успею, успею, успею! Дредд, я это нормально, нормально. Я, я, я Чео разрушу крывать, который тебя убил. Все, все, он убей его, просто Красиво. убей его. А Дредд, живой еще? Да, еще пока живой. Фух, надеюсь, он там не выкрывает в другое время. Нормально. крысич, крысич, хорошо. Валим, валим, валим, валим. Отлично, отлично, отлично, теперь похилиться буду дай. Так, ещё. набираем патроны. Сейчас, пацаны, все, это финальный бой, я сейчас буду выходить. Ну и, кстати, он как кровати секунд, наверное, 15-20, если прям хорошо попадать, то вы прям в фу. Без счетов, без Он какие-то да мин понастоял, там что за мин еще он взял вообще? Пацаны, так, у меня что, генератор может... перестал работать. Генератор? А, да. А скоро, наверное, уже время, кстати, будет. Почему он так медленно стал, я хуй узнаю. Так, закупаемся на да Да-да-да, я понимаю, что М-ку, но я не могу найти. Ну, в смысле, ее можно купить только за медь, а у меня медь почему-то перестала высираться из этой из генератора. У меня одни зеленые. ебашка. Может у тебя максимум, потому что меди, нет? Не, я кончился, у меня наоборот кончилась. Нет, у меня 850 меди просто, и как бы она не кончается вообще. Но ты если умираешь, там она кончается. У меня просто именно у меня вместо меди один малахит цепится. Так ты можешь из Да-да, я уже конвертировал. Все, две минуты, а, парни. Значит... Через а, две минуты значит, кровать. Б справа, это это... Стоп, подожди, так нас двое осталось? Вы, вы, вы все живы? Я живой. Нет. Вы живы? Да. А, почему ну справа? походу нас, нас трое осталось. Справа написано, смотри, 2 из 7 почему-то. Что это такое? Справа. Справа. Я думаю, что это 2 из 7, кроме нас осталось. А, а может быть, кстати. Будет бита, будет драка. Краутили, Фомбики! Она, она. Хэ. Жалко, автоматов нет конечно. Так, это что там разрыв пошли? А чё за. А, это лук. Небезызвестный. Так, таймер пошел, все. Фух, блин. караты хомяки! А, крут, так, крут, крут, хомяк, хомяк! Мы это, мы не друзья, да, больше же? Мы. Нет, не друзья, Ну, к сожалению, так произошло, что. Победит из нас ну, сильный. Тогда ничего личного. Если вдруг что. Пусть победит сильнейший, ребят. Хотя а там хрен проберешься, кому-то тут столько уже построек, это пиздос. Да какой ух чат? Вы чё? какой ук? Вы, вы рофлите. этот строитель. С Сука, надо еще попасть. Что? <связанная> как? <связанная> ну как? Ой. Ты само да? Вс? Нет, я не слова, короче, <связь> сломал. И что там, откуда ты там взялся? <связь> а, это тот же чел, я понял. Блять, он меня нафугал. Слушай, ну ты сейчас можешь лутать все свое дерьмо опять или нет? Нет, он то делал, оружие исчезает. Ой. Да хуй узнает. Чели, чели, Блять, и время, короче. А, да, ну извини, ну извини, извини. А что это путь за дураке? оружие? Ты мне... В... Сколько ты урона дал? Ты меня в голову ебнул? 250, да, а у тебя что сто было? <свист> да. ёб за дрот. сука. это этот ну. я залога, понял понял. с все все кровати нет. <свист> бежать по ранам. она уже. Это да самая? да да. зон двигается. да да да да да. ну и дерьмо. блять блять. какой то чел задрёвотный. Как же он строится, о боже Бля, как же ты меня выебал, люто, вообще Ну, ну повезло, повезло Нет, нет. Кля... А! А! Это, это кто там? Это кто? Зачем? Это я, это я, это я это я. Ай-яй-яй, это что у тебя такое? Ух Это жёсткая снайп, по-моему А он какую-то ёбалку сайфу купил Это же киберспорт, киберспорт, блин Бля, у меня... Нет! Строить! Хэдшот! Что ты дядь? Я Прости. нормально с базы выехал, у меня просто ты не было даже строить нет. Ты а, умер? Да, отспакал. ты жив, ты жив, ты жив? Да, ты да визи? Я смотрю это, за тобой, болею Давай сейчас, я тебе покажу уровень Ни хера себе, ты неделю что стоял возле этого аппарата сел, лутал ресурсы? Да, да нет, он ты дело А как а ты так быстро? Сет, сет, даже? Сет. 440, 500 и 240 чего, чего, чего? Или столько лесов? Это нормально, да. у меня столько же, нормально. Я понял. Ну там да, там надо не едеть стоять, чтобы столько на напарм идет, правда? А куда-то цепь? Ой, блять! Бля. Подожди, скуда, брат? Не, ну э... я основательно подошел. <laughs> я пытаюсь понять, с какой стороной придет хотя бы. А, привет! Это не он, походу. Это не он, кажется. А, настрое, да, ставь? Настрое, настрое. <связывая> Сибалз. <связывая> так, мы еще его тут усели. Нормально. А, понял, понял, понял, понял, понял. понял. А понял. А ну, ну блядь! Не, этого челика я вряд ли убил. Он вообще пиздец задр. Просто, ну, у я Ебас. Ебас. Ебас. Ебас. его, Ебас. Ебас. его, ебей, ебей. Сколько у тебя кило? А, ты ну че? Ну не, сражайся, ну ж, в смысле? Ну блять. Не, он, он сражался, меня всему, Он, он меня скорее всего убил. Я с ним два раза в схватку вступал, и это пиздец, я его даже не помню. Бля, да я сел я не играл в эту игру, блядь, больше года.